Энджел, еврей-владелец самой знаменитой пекарни в Германии, часто говорил Знаете, почему я сегодня жив? Я был еще подростком, когда нацисты в Германии убивали безжалостно евреев Нацисты отвезли нас поездом в Аушиц. Ночью в отсеке был смертельный холод Нас оставили на много дней в вагонах, без еды, без кровати А значит и без возможности как-то согреться Всюду шел снег Холодный ветер морозил нам щеки ежесекундно нас было сотни людей в те холодные и ужасные ночи. Без еды, без воды, без укрытия. Кровь замерзала в жилах. Рядом со мной был пожилой еврей, которого очень любили в моем городе. Он весь дрожал и выглядел ужасно. Я обхватил его своими руками, чтобы согреть его. Обнял его крепко, чтобы отдать немного тепла. Растер ему руки, ноги, лицо, шею. Умолял его остаться в живых. Я ободрял его. Таким образом, я всю ночь согревал этого человека. Я сам был уставшим и замерзшим. Пальцы окоченели, но я не переставал массировать тело этого человека, чтобы согреть его. Так прошло много часов, и, наконец, наступило утро. Солнце начало сверкать. Я оглянулся вокруг себя, чтобы увидеть других людей. И к своему ужасу, все, что я мог увидеть, это были замерзшие трупы. Все, что мог слышать, это была тишина смерти.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 укреплений и воодушевление в своей жизни.